Всем привет, друзья! Формат сегодняшнего видео называется «На картах». Я тут подумал и решил, что пора уже заканчивать, рекламировать наш самарский дилерский центр Kia на номерных рамках моего автомобиля, ведь они деньги мне за это не платят, а очень бы хотелось, конечно. И решил заказать себе на сайте Стрелка11 альтернативные номерные рамки. И также, друзья, хочу сказать, что на этом сайте еще много очень интересных, полезных товаров, так сказать, автоништяков, которые в дальнейшем я... Буду также заказывать. Ну, а сейчас давайте посмотрим, какие рамки ко мне приехали, и будем их устанавливать на мой автомобиль. Кстати, если что, реклама выглядит вот так вот. Вот такая вот коробка ко мне приехала. Чем-то похоже на коробку, в которой лежала сетка защиты радиатора, которую я также заказывал на сайте. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Так. Здесь у нас также липучки держат номерные рамки, и давайте посмотрим, как, что они из себя представляют. Итак, вот такая вот рамка, сейчас мы ее с вами достанем из пакета, здесь мы сразу видим, что есть инструкция и необходимые инструменты и, так сказать, саморезы для установки, также я вижу, что там есть 3М-скотч. И да, друзья, смотрите, я заказал комбинированный вариант, то есть скомбинировал два цвета, белый и черный. Заказал я это специально для того, чтобы показать вам, что есть два цвета, и, соответственно, прикинуть их, посмотреть, как они будут смотреться. Я думаю, что будет все круто, классно, но давайте с вами сейчас будем разбираться, как мы их будем устанавливать. Итак, извлек я номерную рамку и переходную пластину из пакета. Также нам понадобится... Так, я уберу сторону. Также нам понадобятся вот эти скобы. Как видим, они разогнуты. Это нам необходимо будет для того, чтобы стянуть номер. Итак, сама номерная рамка выглядит вот так вот она немножко имеет угол то есть закругление такое также друзья помимо черного и белого цвета на сайте еще есть несколько вариантов цветов которые можно также заказать насколько я знаю что там есть синий и красный то есть я думаю что можно будет подобрать именно под свой цвет автомобиля также Производитель заверяет то, что гарантия на лакокрасочное покрытие номерной рамки 3 года Так что если вдруг что-то с ней случится, там появится ржавчина или что-то То, соответственно, можно обратиться в магазин И я так понимаю, что вам либо ее заменят, либо вернут деньги Это уже, соответственно, будете обсуждать с менеджером Ну а давайте сейчас попробуем вставить номер Вставиться он, в принципе, несложно Так... Нам понадобится либо отвертка, я вот взял из своего набора инструментов вот такую вот штуку. Это нам нужно будет для того, чтобы защелкнуть номер в рамку. Итак. Рамка вот так вот разгибается. Здесь есть специальные прорези, то есть специальный пас, куда вставляется номер. Мы берем. Начинать можно практически с самого конца, чтобы было удобнее. Номер заходит, дальше мы его начинаем проталкивать, проталкивать мы его будем вот так, то есть получается в отверстие засовываем отвертку, либо какой-то другой предмет, и начинаем тянуть наш номер до самого конца рамки, чтобы он у нас, соответственно, защелкнулся. Ну что, друзья, все готово. Номера я установил, номерные рамки. Сразу скажу, что заходят они туда туговато, то есть, когда вы начинаете соответственно, уже подтянули практически до конца, то надо еще немножко подбить. Мягкой частью отвертки, получается, постукиваете, и номер туда заходит. Все, здесь у меня, смотрите, номерная рамка черная. Все установлено, осталось только поставить скобу. Аналогично белая. Тоже, кстати, смотрится Интересно, Я, скорее всего, буду белую ставить вперед. Я так прикинул, посмотрел. Я думаю, что как раз ей там самое место. Ну, в общем, друзья, вместе с вами также посмотрим. В общем, давайте сейчас будем устанавливать скобы скрепляющие. Так, друзья, берем скобу. Вставляем в отверстие. Все, у нас все попало. И начинаем ее выпрямлять. Все, выпрямили. Получается, что она у нас теперь в этом месте никак не разомкнется, так как скоба ее держит. Все, здесь готово. Аналогично будем ставить скобу на белую рамку. Кстати, переходная пластина нам не понадобится. Скорее всего, это для тех автомобилей, у кого часть под номер... Немного другая, то есть поменьше Соответственно, эта переходная пластина устанавливается То есть она немного, получается, выпирает И уже на нее устанавливается сама рамка с номером Нам для наших автомобилей это не нужно Итак, все, вторая скоба установлена Ну а теперь пойдемте прикручивать все на место Устанавливаются также на два самореза В комплекте есть один короткий, один длинный Тут уже смотрите сами так вот это смотрится. Но я еще поближе покажу. Сейчас давайте перейдем на переднюю часть автомобиля и установим белую рамку. Итак, продолжаем. Ну вот, все готово. Я считаю, что белая рамка здесь как раз подходит. Здесь такое сочетание белый-черный, белый-черный. Ну, интересно смотрится. Ну, по крайней мере, я так считаю. Конечно, может, кому-то и не понравится, но мне кажется, что все-таки белая рамка здесь намного интереснее. Напишите также, друзья, в комментариях, как вы считаете, здесь лучше белое или черное. Ну что, друзья, как вам номерные рамки? Лично мне очень понравились. По крайней мере, они смотрятся намного лучше, намного интереснее, чем те, которые стояли уже с автосалона. Ссылку на эти рамки я оставлю в описании под видео. Однозначно рекомендую. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.